Шаг третий. Покупка криптовалюты Yumi на платформе SIGIN. Итак, для того, чтобы приобрести криптовалюту Yumi на платформе Сигин, мы должны зайти в свой кошелек Yumi, а дальше нажать P2P торговля. Итак, мы перешли непосредственно на платформу P2P и здесь мы можем купить криптовалюту Yumi. В первую очередь вы определяете, какая валюта. Выбираем рубль. Далее обязательно с левой стороны нажимаем онлайн чтобы выбирать только среди тех продавцов, которые онлайн. Далее вы выбираете уже по нескольким параметрам. Первое. Это мы обязательно смотрим, какой рейтинг у того или иного продавца. Продавцы с рейтингом меньше ста я предлагаю даже не рассматривать, поскольку это все еще новички. Далее. Очень важно обращать внимание на ранги. То есть это человек, который даже может быть в рой-клубе не участвует. Он просто является спекулянтом, который покупает, продает монеты только на бирже. Это человек с серебряным рангом. Это человек с бронзовым рангом. Это человек просто участник клуба. Здесь тоже без всяких рангов. Золотой ранг, понятное дело, это максимальное доверие. И даже если цена завышенная, то в любом случае это человек, который обладает определенным опытом, обладает определенным авторитетом. Он публичен, он показывает свое имя и соответственно с ним точно имеет смысл вести какие-то дела. Поэтому прямо у него мы сейчас и приобретем. Соответственно, разница здесь не слишком большая, поэтому тут вопрос уже доверия. Варианты есть всякие. Яндекс, Киви, Сбербанк, Тинькофф, Совкомбанк. Для того, чтобы приобрести монеты у того или иного продавца, мы, соответственно, нажимаем по самому ордеру. Далее вы пишете, либо сколько рублей, которые хотите инвестировать, купив монеты Юми, либо сколько хотите получить монет Юми. Ну, я для теста напишу 20 монет. Это будет 1580 рублей. И дальше, какой меня интересует способ оплаты. Ну, к примеру, Сбербанк. Я выбираю Сбербанк и дальше нажимаю «Запросить сделку». И дальше вам необходимо ожидать согласия продавца. Как только продавец услышит у себя тоже такой же сигнал, щелчок, ему приходит также смс от «Телеграм-бота», по почте уведомления, в любом случае по какому-то из каналов он услышит, если он прямо здесь не находится. Более того, у этого продавца есть аннотация внизу, что если он долго не отвечает, пожалуйста, напишите в Telegram. Ожидаем согласия продавца. Поскольку я являюсь продавцом, то, соответственно, я сейчас вам буду показывать, чтобы это все было понятно. Я как продавец услышал сигнальчик, либо же перешел в раздел «Мои сделки». И мы видим, что сделка открыта. Поэтому я кликаю по «Сделке открыта. Как продавец дальше вижу что человек затребовал реквизиты сбербанка я выбираю здесь из тех вариантов которые у меня есть сбербанк и соглашаюсь на сделку соответственно человек который хочет купить 20 монет он видит реквизиты сбербанка на которые нужно будет присылать деньги я возвращаюсь к тому человеку кто покупает и вот как раз то, о чем я и говорю. Здесь упоминание. Переведите сумму к оплате на указанные реквизиты и обязательно сообщите об оплате продавцу до окончания времени сделки. То есть за 30 минут нужно оплатить по данным реквизитам. Они а здесь и дублируются здесь. Поэтому, как только вы их отправили, нажимаете сообщить об оплате. То есть вы должны отправить вот эту сумму 1580 рублей на реквизиты Сбербанка и дальше нажать сообщить об оплате. Подтверждаете, что я оплатил. И дальше продавец. Он видит, что покупатель прислал уведомление о том, что он оплатил. По-хорошему, конечно, покупатель должен сюда подкрепить чек. Но ну, иногда это происходит очень быстро. И в принципе сразу все видно. Приходит уведомление, что деньги пришли. Проверяю, что деньги пришли. И, соответственно, нажимаю подтвердить получение средств. Здесь нажимаю запросить данные Google аутентификатора. Открываю в телефончике. Соответственно, все это у меня под рукой. 177, 145. Все, подтверждаю. Прекрасно. Сделка исполнена. 20 монет раздепонированы. И они пошли покупателю. Соответственно, я здесь пишу спасибо за покупку. Отправляю. В любом случае, доброе слово и кошки приятно. И обязательно ставлю рекомендацию, что да, и покупатель, и продавец. В этом плане сделали все оперативно и быстро. То же самое покупатель видит, сделка исполнена. У него, э, сейчас посмотрим на балансе монеты, видит, спасибо за покупку. И тоже ставит свою оценку, которая влияет на рейтинг. Нажимаем оценить. Все довольны. Хорошо. Теперь давайте вернемся в кошелек Юми И мы видим, что как раз здесь у нас 20 монет. ну И, и те самые э, 1 копейка, которую мы переводили при активации данного адреса. Итак, копирую адрес Юми, возвращаюсь в кабинет Рой Клуба, нажимаю вход. Это, если вы не сохранили, то можно продублировать еще раз. Заходим, чтобы ничего не перепутать и сделать все точно. Далее копируем. В разделе кошелек пополнения адрес для пополнения, нажимаем справа иконку, копируем, возвращаемся в Сиген и вот здесь вот вывод Юми вставляем этот адрес. Вот он в начале начинается на префикс Рой, ставим сумму нажму отправить все вот они 20 монет и нажимаю запросить на e-mail иду на почту новую соответственно включаю обращайте внимание что вот пожалуйста этот код был вот свеженький 0 минут назад соответственно я его копирую возвращаюсь в сигин и соответственно вставляю нажимаю кнопочку вывести и если мы отправляем на адрес структуры а это именно адрес для стейкинга то наши монеты в принципе уже через буквально минутку поступят на баланс Ройклуба и начнется процесс стейкинга. Давайте буквально посчитаю до 20, обновляю страничку, вуаля, буквально мы уложились. То есть 18 монет на балансе. Почему 18 монет? Мы все операции видим вот здесь вот внизу по вкладке ввод, то есть 20 монет зашли. Две монеты 10% ушли по партнерской программе и на балансе, соответственно, 18%. По партнерской программе вы можете подробнее о ней почитать. Здесь вот бонусная программа. Любая инвестиция, поступающая в кабинет Ройклуба, всегда распределяется на 9 уровней партнерской программы. Здесь все подробно и, соответственно, вы можете с этим ознакомиться. Поднимаюсь вверх, возвращаюсь в личный кабинет. Наши Юми начали работать под 30 процентов в месяц. Соответственно, здесь, конечно, сумма маленькая, поэтому вот эти микроюмы, они, конечно, не крутятся. Но если я сейчас зайду в свой кабинет Ройклуба и покажу вам, как на самом деле это все круто работает, то это будет такой процесс завораживающий. То есть можно бесконечно смотреть на огонь и воду и на то, как приумножаются юми Обратите внимание, у меня на балансе 11500. 43 монеты. И посмотрите, как крутятся микроюме. Они буквально добавляют по центу, по центу, по центу, по центу, по центу. Ну, каждые там, не знаю, 20 секунд. Вот такая картина маслом, друзья. Поэтому принимайте осознанное решение. Инвестируйте ту сумму, которая помогает закрывать вам базовые потребности. Помогает идти к своим целям, к своим мечтам. А в следующем видео мы рассмотрим вопрос вывода монет и продажи их там же на бирже Сиген.